Всем привет, мои хорошие! Приветствую вас на своем канале. Очень рада всех вас видеть. Благодарю вас за подписки, за то, что все остаетесь со мной. И сегодня я хотела бы такой вопрос небольшой рассмотреть. Как же стать магнитом для мужчин? Да, очень многие женщины, девочки интересуются этой темой, потому что действительно, ну, всем нам хочется быть любимыми, их всем нам хочется любить. Но вот иногда бывают такие ситуации, когда мы не понимаем, почему. Есть категория женщин, у которых нету отбоя мужчин, а есть категория женщин, которые, ну, не знают, как себе хотя бы какого-то одного привлечь, да? Я вам могу сказать сразу, что э, есть э, девчонки, которые действительно от природы такие, и э, на ней как вот магнитом, да, как вот мне говорит, вот взять все время, тебя никуда нельзя выпустить, ты как магнит, магнит, притягиваешь к себе мужчин. Ну, это, знаете, ну, как вот мне сказал коллега-астролог, у тебя просто Венера в тельцы, поэтому у тебя такое предназначение, поэтому ты по-другому не можешь. Поэтому есть вот такие ситуации. А есть ситуации, когда девчонки и красивые, и умные интересным но вот это вот этого магнетизма нет почему да Конечно, ну, я буду основываться на том, что я занимаюсь все-таки матрицей судьбы, я изучаю эту тему очень подробно именно через матрицу, да, ну и, конечно же, как психолог, да, тоже мне это интересно, и даже сейчас я по просьбе очень-очень многих девочек, да, которые со мной уже взаимодействуют, которые у меня на тренинге, которые у меня на, приходят на, на, на, на консультации по дороге, которые приходят ко мне на консультации и, и по матрице судьбы, и которые следят за мной в Instagram, то есть видят мои преображения, потому что если сама себя не прокачаешь, то как можно кому-то другому рекомендовать, да, но у меня такой принцип, в всяком случае, да, то есть я никогда не рекомендую ничего, то, что сама не проходила, не знаю и так далее, да, то они все видят какие-то такие вот эти вот обновления, да, но я все-таки опираюсь на тот инструмент, которым я работаю, да, вот хотела сказать, что еще. Начала у меня, видите, как обычно. Кто-то смотрит мои видео, знает, что я могу перескакивать. Но это такой мой формат. Кому нравится, оставайтесь со мной. И что я могу сказать, что как раз-таки этот курс, я э, заплани... ну, я его долго-долго-долго-долго планировала, курс э, по проработке своей сексуальности. девочки говорят, ну, у вас, прямо из вас, прям пышет эта сексуальность. Нам тоже этого хочется. но ну, как это у вас получается? И вот долго-долго э, я к этому шла. И, наконец-таки, все-таки дошла. И сейчас работаю над курсом пирозы я, императрица подробно я рассказываю об этом в своем видео предыдущем, может быть кому-то еще не посмотрел, поэтому можете посмотреть, там я, ну так, уже немножечко информации даю о том, что же там такое будет, да, но о том, как стать магнитом, девочки, смотрите, во-первых, очень важный момент, да, есть такие энергии у нас с вами, которые придают нам сексуальности, да, и если они у нас с вами не прокачанные, то тогда ну ничего хорошего с этого нет, потому что мужчины, они нас считывают тоже, так же, как и мы с вами, да, то есть, когда мы с вами на мужчину мы тоже можем предположить он нам нравится не нравится то есть это происходит если как я это называю на материальном уровне земном таком да это одна причина а когда это происходит на уровне душ там конечно другая причина поэтому смотрите когда же у нас с вами вот этого вот наша женская сила, наши женские флюиды, наша женская энергия прокачанная, то тогда всегда мужчины это считывают. И я думаю, знаете, я такой пример очень часто привожу на своих консультациях. Те, кто у меня был, наверное, может быть, вспомните, да? давайте возьмем такую тему секса, понимание секса, да, и в то же время вот этой притягательности нашей с вами, да. Для нас, девочек, вот я сейчас такой в классическом варианте говорю, да, секс это когда мы готовы отдать наше самое такое дорогое, как доказательство нашей любви, там, да, и так далее, так далее, так. ну, это, это в слабудренном таком, я говорю аспект, я не говорю про всех, там, у всех по-разному, но у большинства, да. Что происходит с мужчинами? Почему мы с вами, девочки, иногда не можем их понять? И, допустим, может быть, из вас с такой ситуацией сталкивался, когда, например, мужчина, есть прекрасная жена, она хорошая хозяйка, она интересная, она такая, прям вся такая прекрасная девушка, замечательно, пироги, торты и так далее. И там да, и больше первый, второй компот, а он все время почему-то уходит ну, либо на сторону, либо какая-то у него есть другая женщина, на нее без слез не взглянешь, да, и вот идут такие вот разговоры, что вот что ему не хватает, а ему не хватает вот этой вот зажигалки. Потому что, смотрите. Для мужчины секс это прежде всего, что наполнение, он должен напитаться вот этой нашей с вами женской энергией, да, которая у нас с вами должна быть в избытке. А это как телефон. Вот телефон же у нас с вами есть, да он пока заряжен, он имеет какую-то ценность, как если он, ну, допустим, разрядился, то он уже никакой ценности не имеет, он уже нам, ну, то есть, а вот эта вот зарядочка, как раз-таки, да, она, э, благодаря этой зарядочке, телефончик заряжается и опять имеет смысл, да, вот так же и здесь, когда женщина наполнена сама, она может эту энергию передавать, почему еще вот, вот утренний секс тоже очень хорошо, допустим, да, для мужчины, то есть вечерний, ну, и для нас девочек тоже, да, это здоровье прежде всего, да, если мы не говорим, там, о друг каких-то еще моментах. Потому что мужчина заряжается, он подзарядился энергией своей любимой женщины, он герой, он может делать все, что угодно. Вечером он пришел, он устал, ему нужно опять-таки разрядиться немножечко, опять он получил эту женскую энергию, опять он полон сил. Понимаете? И такой мужчина, он всегда рядом с этой женщиной успешный. Поэтому, мои хорошие, обязательно нужно прокачивать все вот эти женские энергии. И, видимо, этот огромный поток девчонок, которые ко мне приходят вот именно с этими проблемами, как раз таки и был для меня таким знаком именно начать вот с, работать с этой темой. Да, по проработке именно императрицы, настоящей женщины. Потому что самое главное, что когда женщина сексуальна, да? То есть когда мужчина, они же как нас считывают, увидели первое, чтобы вам не говорили мужчина, не верьте, первое, что они видят, это как сексуального партнера. Да? Потом они представляют себе, быстро это происходит все. Да? То есть может ли она стать матерью моего ребенка, будет ли она хорошая хозяйка, Это на подсознании. Да? Поэтому, мои хорошие, когда эти три компонента прокачаны у девушки, то она императрица. И она может любого мужчину к себе притянуть. Но для этого нужно, чтобы, что? чтобы ну, поработать с собой по-любому. Да? Сейчас очень много, огромное количество вкусов огромное количество всякой информации. Да? Ну и я могу сказать только один момент, что идите. Если вот вам, например, нравится какая-то девушка прокачанная, если вам нравится какая-то женщина, да, допустим, и вы чувствуете, что она может вам что-то дать, идите. Потому что все равно мы идем на человека. И по-любому каждый из нас получит ту информацию, которая ему нужна именно, и ту энергию, да, и те знания, и те навыки, и те результаты от того, кто его привлекает. Поэтому, мои хорошие, для того, чтобы быть привлекательным, для того, чтобы быть вот именно вот этим магнитом для мужчины, в первую очередь прокачайте себя. Да? не нужно ходить хмурой, не нужно ходить унылой, не нужно отказывать своему мужчине в сексе Если вас этот мужчина уже не привлекает никаким образом, ну тут другой уже вопрос, другой разговор, да Если же вы, э, он вас привлекает, но по каким-то причинам он не хочет с вами, допустим, секса того же, да И не хочет, то это тоже проблема, девочки, все проблемы в нас, да все проблемы у нас, поэтому, э, вот, а какая проблема у каждого человека, она своя, понимаете, она своя, и это все, все равно зависит от плана души, я в этом убедилась на миллион процентов, уже огромное количество сделала консультаций, сама уже свою матрицу, уже, там, я не знаю, полностью изучала, да, и понимаю, что всегда, вот любая проблема, какая бы она у нас ни была, она у нас прописана вся в матрице, приходите, и разберемся именно с вашей проблемой, что именно у вас, что именно вам нужно прокачать. Может быть, вы прекрасная хозяйка, может быть, вы сексуальная, но, но, но не идут они. А почему? А потому что ответ есть в матрице, это я вам говорю 100%. Просто я действительно я говорила с самого начала, что я всегда буду всем рекомендовать, матрицу судьбы, потому что она мне очень сильно помогла. Она помогла огромному количеству э, тех людей, которые ко мне пришли. И я знаю, что она поможет и вам разобраться в себе. Ну, и, конечно же, тот курс, который я запланировала, он будет обязательно, как в помощь моему тренингу, потому что на, на тренинге мы прорабатываем предназначение, а предназначение и, когда женщина реализована, она знает, что ей нужно. И как раз таки э, именно этот курс они будут вместе давать просто бау эффект я это знаю на 100%. Да? Поэтому для того, чтобы привлекать мужчин, мои хорошие девочки, быть вот именно этой магнетичной женщиной, когда ты идешь и за тобой шлейф идет, -то, да, и ты несешь себя, для этого нужно... Сначала поработать с собой. Если же говорить просто какими-то сейчас вам фразами, не таскай сумки, делегируй ему, а, научись там красиво одеваться, пойди себе купи там какие-то, сходи на шопинг, сделай это, сделай это, сделай это. Это все супер классная рекомендация, но как? Остается вопрос, как? Что мне делать? Если я до этого момента этого не сделала, значит какие-то у меня есть проблемы. А что мне с этими проблемами делать? Приходите, подскажу. Спасибо, мои хорошие, за то, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. А я буду вам безумно признательна, если вы напишите в комментариях, какие темы вы хотели бы рассмотреть, что вам конкретно интересно.